Декабря резко ухудшилось здоровье, отекает лицо, болят суставы, низкое давление. Справлюсь ли я с этим в каком направлении искать проблему? Благодарю. Смотрите, очень несложно все делать. Если у человека падает давление, становится низким, человек ощущает холод и так далее, с чем это связано? Это связано с центром груди. А что там находится? Легкий и иммунитет. А если у человека увеличивается давление, с чем это связано? Это связано с головой. А с чем голова связана? С сердцем и нервным состоянием. Таким образом, для того, чтобы понимать, как это все работает, необходимо просто это знать и теперь вот для вас совет что необходимо делать улучшать иммунитет принимать препараты для легких и ваше здоровье улучшится давление улучшится а если высокое давление принимайте успокоительные для головы принимайте сердечно расширяющие сосудистый препарат там кардиомагнил а для головы карвалол, или здесь, допустим, для легких там какой-нибудь я не знаю какие там уфелин можно сделать ингаляции, пейте пейте молоко с содой, поставьте горчичники банки на область легких и на область центра груди давление улучшится и там все будет хорошо